Всем привет! Сегодня я вам покажу, как приготовить сыр. Ну, будем называть это сыром. Это ну, сыр гейский, так в общем-то его называют. Это такая замена тем, кто не может на атаке прожить без сыра. Нам понадобится всего три продукта: это молоко. Молоко любое, вот у меня магазинное, по-моему, три с половиной процента, соль и сок одного лимона. Сколько в граммах? Я сейчас вам скажу. И вот у меня есть вот такой термометр. Если у вас его нет, не волнуйтесь, расскажу, как обойтись без него. Так, приступаем. Выдавливаем сок из лимона. Ну вот, смотрите. Из половинки лимона, лимон оказался очень сочный, у меня получилось 20, 20 грамм. И нужно разбавить один к одному, чтобы получилось 40 миллилитров. Примерно вот так. Один к одному разбавляем сок лимона. Дальше ставим молоко на огонь. Выливаем молоко кастрюлю, ну, желательно, чтобы стенки, ну, такой тол толстостенная посуда у вас была. И включаем огонь. И ждем, девчонки, пока появятся вот пузырьки, вот только-только оно начнет закипать. И если даже оно у вас закипит, ничего страшного, просто снимите пенку, и ничего страшного не произойдет. Ждем. От молока не отходите, вот периодически его помешивайте, чтобы она там не пригорела. Значит, я предпочитаю соль добавить сразу. Вот я беру крупную соль, вот такая неполная ложка, добавляю сразу в молоко. Некоторые делают после того, как уже сольют сыворотку. Я потом расскажу в тот момент, когда это буду делать, как добавить соль. Ну и все, и вот ждем, когда оно начнет закипать. Если есть термометр, то градус должен быть 93%. Помешиваем. Периодически смотрим температуру. Вот она уже 70 градусов. Смотрите, видите, запузырилась. И появилась такая, ну вот пена стала появляться. Вот-вот оно закипит. Все, вот берем в левую руку ложку, начинаем помешивать вот так по кругу. И тоненькой-тоненькой струйкой вливаем. При этом огонь у нас на минимуме. Тонкой-тонкой струйкой. Тонкой-тонкой струйкой. И смотрите за жидкостью, чтобы, если начнет отходить сыворотка такая зеленоватая, прекращайте добавлять лимонный сок. У меня еще нет. Все, выливаем весь. И... Начинаем варить до момента, когда у вас отделится сыворотка. У кого-то это сразу произойдет. Все зависит от молока, все зависит от кислоты. Должны образоваться хлопья. Вот смотрите, видите, уже хлопья образовываются. И, в общем-то, сыворотка отделилась. И можно выключать огонь. Все, теперь мы этот образовавшийся сыр будем откидывать вот здесь у меня дуршлаг посудина какая-нибудь и марля, у меня здесь два слоя достаточно и теперь аккуратненько эту творожную массу мы откидываем на дуршлаг так вот посмотрите вот так вот получилось Вот пока горячее вы насыпаете сейчас половину соли Потом переворачиваете и насыпаете вторую часть соли. Это вот более такой момент возня. Я вот сделала вот так. Теперь это должно постоять вот так вот полчасика, чтобы вся лишняя влага из сыра ушла. Мы посмотрели, у нас жирность молока 1,6%. Люпиды, посмотрите. Поэтому... Понимаете, даже из молока 1,6% это получается. Поэтому смело делайте из молока 2,5-3,2%. И это будет такая хорошая замена вот, потребности в сыре. Все, ждем полчаса. Так, значит, прошел у меня час, девочки. Значит, смотрите, пленка. Я ее смазала растительным маслом. И сейчас я это заверну и оставим на ночь. И завтра я вам открою и покажу, что из этого получилось. Сыр отлежал в холодильнике ночь. Сейчас мы развернем и посмотрим на срезе. Вот такой получился сыр. Посмотрите, пружинит на вкус. Ну, он такой. Вот кто любит адыгейский сыр, очень-очень похож. Вполне себе замена сыру. Можете сделать и наслаждаться. Худейте с удовольствием. Всем пока. Теперь мы идем на прогулку. Кто с нами? Вперед! Молодцы! Пошли с нами на прогулку. Я надеюсь, что есть те, кто с нами любит гулять. Конечно, есть, девчонки писали. Так что. И досидели мы? до этого момента. Пойдем погуляем. Сегодня мы гуляем в городе Квартера. Солнце такое в облаках. Океан достаточно такой бушующий. Э -э не жарко. Градусов, наверное, 25. Красота! Там ничего не видно против солнца, поэтому сейчас развернемся в другую сторону будем снимать. Вот как определить, что все, я похудела, похудела мне достаточно. У всех по-разному. Но в основном, конечно, ориентируется на весы. Я, например, ориентируюсь, я вообще практически не взвешиваюсь. Тут чуть, -чуть чувствую, там чуть-чуть, что-то как-то мне некомфортно, значит, чего-то лишний килограмм. Вот. Как ты, Леша, определяешь? Я верю только весам. Я не верю ни разговорам, что тебе худеть достаточно. Особенно любят вот знакомые или там друзья сказать, ой вы как исхудал там. А как будто они знают, сколько нужно похудеть. Я вот все задумал тему отдельного видео сделать, как определить, сколько должен весить человек. Ну вот, сколько. Индекс массы тела, так да. Кто не терпит, тот уже может пойти и поискать, как определить. А я попросто расскажу, как это все можно цифрами посчитать. Сколько вы должны весить на самом деле, а не то, что вам сказал ваш сосед или подружка. Не, ну что значит должен весить? Ты тоже в какие-то рамки людей загоняешь? Вот, допустим, там кто-то считает так, что рост там 160 минус 100 плюс-минус там 1-2. Вот в районе там 58 килограмм человек должен весить. А если он в этом весе, ну, себя чувствует, он хочет 55 весить. Вот, вот и про, именно про это я хотел говорить, что... Ну это опять тема того разговора, что. Ну вот ты, там про это, ты, про это, нет, ты про это расскажешь отдельно. Сейчас мы самое главное, девчонки, мальчишки, не паниковать. Вот кто-то говорит, ой, я вот на атаке и там 3 килограмма в сбросил, и все, вес встал. Мы уже много-много раз об этом говорили, что да, сначала уходит вода. Вода, вода. Это вот эти 3-4 килограмма. Не обольщайтесь, никакой жир у вас не уходит, это вода. Конечно, если там 25 лет, возможно, я не знаю. Я... Но дело все в том, что первое, что уходит, это вода. И не ждите, что вы начнете худеть именно там, где вы хотите. Где мы хотим, там в районе живота, бедер и так далее. Нет, у кого-то похудеет сначала лицо, у кого-то сначала ноги похудеют. В общем, худеет все. Если, конечно, вы будете там заниматься определенными там с инструктором, делать какие-то упражнения, здесь подкачать, там убрать, это другая история. Мы сейчас говорим про нашу систему, вот как мы худели. Это значит питание по дюкану и ежедневные прогулки, но ну, еще у Леши велосипед. Я там еще делаю приседания. Ну, в общем, как-то так. Поэтому наберитесь терпения. И вот у нас прям на подходе.. Мы скоро сделаем такой плейлист, где будет все понятно. Но смотрите, там вот листайте старые видео. Там очень много, очень много интересных рецептов и на атаку, и на закреп, и на чередование. Да просто для жизни. Да, Рецепты. там Это... даже, допустим, есть борщ. Борщ, э, казалось бы, там картофель. А я там приготовила борщ без, без картофеля. И практически и сейчас я готовлю без картофеля. И никто никогда не скажет, что нам его не хватает. Поэтому смотрите, представьте. Та, та же самая еда, только здоровая, как сказать. Да. Не, не вредная для организма. А на вкус она даже лучше, чем, чем обычная, но ну, не диетическая. Да, и мы очень много раз говорили, что у многих ассоциируется с тем что ты будешь голодный ты будешь чего-то хотеть есть еще есть масса рецептов десертов каких-то перекусов то что вы можете есть без вреда для организма для и для фигуры. вашей фигуры поэтому самое главное не лениться готовить и тогда все все у вас будет получаться все будет хорошо. И готовьтесь к тому, что будет несколько периодов, в зависимости, конечно, от вашего веса, когда вес будет вставать, на, вам кажется, что намертво, вот в этот момент нужно вот начинает нервничать, начинает там заедать еще что-то. Просто расслабиться, отпустить ситуацию. Да, сейчас я вот так питаюсь. Ну и готовьтесь к тому, что если вы уж вы способны набирать вес, это ваш такой конек да и поэтому готовьте к тому что, <свят> да вы не сможете есть там булочки торты в неограниченном количестве вот встречу хотела сказать да пока наверное хватит не будем вас грузить да всем хорошего настроения до скорой встречи пока